Всем привет! В этом видео продолжим разговор о конфигурациях, теперь поговорим о конфигурациях в сборках. Для примера я создал новую деталь из того же профиля, что и в прошлом видео, и к ней добавил две конфигурации. Одна с длиной 150 мм, вторая с длиной 250 Теперь создам сборку и добавлю туда эту деталь. Так, сборка создана. У меня здесь единственный открытый документ и смело перетаскиваю его в пространство сборки. Для того, чтобы лучше понять принцип работы конфигурации в сборках, я здесь создам еще одну вложенную сборку при помощи инструмента «Сформировать новый узел сборки из контекстного меню». Также ставлю ее зафиксированной. И вот у меня получается одна головная сборка и одна вложенная с одной деталью. Открываю вложенную сборку. Она сейчас, эта сборка, виртуальная. И теперь здесь я добавлю еще несколько копий этой детали. Сделаем такую импровизированную рамку. Вообще-то этот профиль, как я говорил уже в прошлом видео, используется вместе со стойками. Но здесь, для примера, я думаю, мы можем опустить эти стойки и создать вот такую рамку из профиля здесь можно создать было конечно разными способами один из них это зеркальное отражение но я сделаю через инструмент копировать компонент так сборка создана здесь везде одна конфигурация у каждой детали здесь Одна-единственная конфигурация, это конфигурация 0.1. Закрываем эту сборку. Да, здесь у нас также одна э, подсборка. И э, больше никаких деталей здесь нет. Для того, чтобы создать э, несколько конфигураций, в сборках необходимо создать все изменяемые конфигурации в каждой подсборке, то есть на каждом уровне. Допустим, в этой сборке я хочу создать еще одну конфигурацию с другими размерами деталей. Перехожу во вкладку конфигурации, добавляю новую конфигурацию и уже в этой конфигурации сборки я меняю каждую конфигурацию детали. Так, все детали я поменял. Теперь здесь сторона э, равняется 150 миллиметрам. Здесь никаких предупреждений в этом дереве нет. Переходим в другую конфигурацию. И здесь также никаких предупреждений нету. Здесь, в свою очередь, сторона 250 миллиметров. Переходим в нашу сборку, в головную. Здесь добавляем еще одну конфигурацию, вторую. И уже здесь меняем конфигурацию этой сборки. То есть теперь у нас получается, что главная сборка у нас имеет две конфигурации и также вложенная сборка имеет тоже две конфигурации. То есть здесь э, в сборках немного э, функционал посложнее. Здесь необходимо добавлять э, конфигурации к каждому изменяемому компоненту. То есть если мы меняем деталь или компонент вложенной сборки, то и эту вложенную сборку нам тоже нужно сделать с конфигурацией. Я думаю, на этом достаточно. И в следующем видео расскажу о конфигурациях сборки и о уравнениях. То есть, как ведут себя уравнения вместе с конфигурациями, что с ними можно делать, как избавиться от неправильных перестроений, как избавиться от ошибок в модели, от ошибок в спецификации. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем спасибо, до новых встреч!